здравствуйте подписчики моего канала но ну, сегодня хочу рассказать о новостях и новинках моего курятника то есть новости из курятника вот у нас будущий брукер мне александр волков при... достал короче сетку 10 на 10 миллиметров вот такую здесь у меня второй ярост будет но я его первый запущу здесь у меня в начале на следующей неделе я заказал инкубационное яйцо будем выводить курочек здесь короче у меня пол будет такой не знаю сектор сетка сеткой или не буду пластиковый еще сверху покрывать это время покажет здесь у меня будет какашки собирать также в принципе я что-то немножко конечно увеличил лишнего можно было кстати из этого расстояния этого расстояния здесь где-то 50 или 60 рулетка, рулетка, рулетка не вижу. ну короче вот здесь расстояние мне кажется можно было бы еще сделать две для молодых цыплят ну посмотрим насчет этого а низ может быть, может быть, здесь сделаю, два яруса цыплят А низ сделаю чисто для тяжелых, тяжелых пород. Э -э -э Будет сетки. На какой-нибудь подстелке. Типа опилок или еще чего нибудь Вот. Делаем бродер. Скоро у нас праздник. День защитников Отечества Так, еще что хочу сказать Вот у меня Мои несушечки Сразу видно, кто хорошо несется Поблезненькие Но еще одно но У меня две кучинки Здесь вот одна осталась кучинка Всего лишь на все Вон там Кучинка осталась, ее тоже Кстати, начали расклевывать Эти же кучинки Пришлось их отсадить полностью но это вроде спокойное, но те две вообще зверские тетки. Короче, пришлось их отсадить. Несутся они неплохо, но э, расклевали мне и петуха, моего красавца. Сейчас я его отсадил, чтобы он поправлялся. И кур начали расклевывать, пришлось их срочно отсаживать. Вот мои брахмапутры. Кстати, как сказал один хороший человек, что желтеет брама от петухи, от очень хорошего корма. То есть, если, чтобы они побелели, их надо кормить не калорийным кормом я и стал самым дешевым комбикормом от корма, стали белеть посмотрим отбили мы их или нет короче нужно выбирать здесь вот гады клюют яйцо вот такие они нехорошие брама Придется петухов одного выбрать, остальных на мясо, иначе яиц нам не видать. А вот мои заморыши, моранчики. Ну, девочки красивые. Ой. Ну, не даются те которые несут золотые яички вкусные а он наверху сыплет зерном Другие товарищи нехорошие. Кстати, что у нас тут творится? О, яичко снесли. все сидим. Уже хорошо. Десяточек уже несли так а это наши медики девочки тоже хорошо несутся уже собрано. а вот наши нехорошие девчонки кучинки звери короче пришлось их сюда отсадить Тут у нас индобуточки. Он. Василий Алибабаевич. Бредная редиска. А там он Клинтон с он. Вот они у меня красавицы. Тоже вот отруби, а здесь, ну, тоже отруби, всякое зерно и самый, самый комбикорм. Что у нас там? Пока нету. Сегодня два всего собрал. В общем, как-то вот так вот.